Настоящее имя видеоблогера мистер Мармок Марин Николаевич Макану родился парень 19 августа 1991 года в городе Бельцы, Молдавская ССР, сейчас живет в столице Молдавии, Кишиневе. Отец Николай Макану национальность русский, мама Ольга Макану о его личной жизни и детстве. Мало что известно, ведь его канал на Ютубе рассказывает не про жизнь блогера а про компьютерные игры. Для многих подписчиков Мармок – это пример для подражания, поэтому они интересуются личной жизнью молодого человека, его увлечениями, спрашивают о секретах успеха и так далее, чтобы удовлетворить неудержимый интерес своих фанатов, Марин создал рубрику «Вопрос-ответ», который заканчивался каждый его видеоролик. С выходом нового интро «Вопрос-ответ» заменил на интересные комментарии зрителей его канала. Благодаря данной рубрике удалось узнать много интересных фактов из завуалированной жизни видеоблогера. В детстве Марин Макану очень хорошо рисовал, пока не открыл для себя Photoshop. поэтому в 2014 году им был создан еще один канал Мармок Клиф с влогами» где он рассказывает о своем увлечении графическим дизайном, как правильно работать с программами и так далее. Будучи школьником, мальчик занимался танцами в школьном кружке. У Мармока есть два брата, старший и младший, Дмитрий и Кристиан. Последним домашним животным была собака породы Питбуль, так сложились обстоятельства, и ее пришлось отдать двоюродному брату в Италию, где в 2016 она умерла от рака. В детстве будущий блогер был хулиганом, однажды он даже поджег бабушкины шторы, потому что найденная зажигалка вызвала неподдельный интерес ребенка. Имя его жены Марина. Марин Макану носит очки, потому что у него миопия, близорукость, первой степени минус 0,75% на каждом глазу. Раньше ведущий видеоблога носил брикеты, поэтому в его арсенале есть немало видеороликов с характерным забавным акцентом, за что зрители канала полюбили его голос еще больше. Мистер Мармок редко пьет алкоголь, его любимый напиток – квас. Марин долго думал, что его мама не знает о его видеоблоге. Однажды его брат рассказал маме о канале на YouTube, и парень сильно испугался материнской реакции ведь он очень эмоционально комментирует процесс игры и часто употребляет в своей речи ненормативную лексику. Как оказалось, мама Мармока уже давно знала о тайне сына, имела свой собственный канал и находилась в числе подписчиков блогера. Мармок считает, что русский язык очень сложный, при этом у него не было сложностей с изучением, потому как его отец русский, к тому же парню очень нравится, как звучит великий и могучий. Чтобы улучшить речитатив, дикцию и расширить словарный запас, Марин Макану часто читает русскоязычные книги. В его любимые геометрические фигуры — треугольник и круг. Популярный видеоблогер, летсплещик Мистер Мармок армак считает, что было бы круто в реальной жизни уметь сохраняться, как во время игрового процесса, натворить что-нибудь, а потом загрузиться. По его мнению, в мире явно существуют люди которые своим поведением демонстрируют умение сохраняться, конечно. Это саркастическая мысль, но что-то в этом есть. Мистер Мармок известен не только как видеоблогер, но и как профессиональный геймер. Стоит отметить, что играет действительно очень хорошо и является настоящим профи CS GO. На его канале можно найти множество роликов, посвященных этой компьютерной игре. По словам самого Марина, игра, в которой он себя считает настоящим профи, это... Макс Пейн 3 онлайн. Одними из первых игр, которые понравились и запомнились Марину, это Крисис Хитмен. Blood Money, GTA, Сен Андреас. Ему неинтересны игрушки жанра стратегии, аркады или квесты, потому он ненавидит, когда игровой процесс загоняет геймера под определенные рамки. Из-за этого Мармок отдает предпочтение играм со свободной сюжетной линией и правом решать, куда идти, что делать. Как создавался YouTube канал мистер? Мармок ⁇ Секреты успеха. Канал мистер. Мармок появился 27 апреля 2008 года и изначально назывался Хетман 46. Идея вести свой видеоблог у Марина Макану возникла совершенно спонтанно. Он просто играл в компьютерную игру Far Cry 4, записал в ней множество багов и интересных моментов. Тогда он подумал, а почему бы не снимать игровой процесс, монтировать видео, оставляя все самое интересное и показывать его людям. Своего пика популярности блок достиг лишь чуть больше года назад, когда Мормок начал активно выкладывать ролики. Канал существует с 2008 года, просто я не выкладывал приколы по играм, одержал его так, для себя. После выхода Far Cry 4 и его прохождения, я записал кучу приколов и багов, смонтировал и выложил на YouTube. После этого у меня появилась идея организовать тематический канал. Ник у меня тогда еще был Хэтман 46 после чего переименовал его в Мистер. Мармок и понеслось.